Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. В этом видео я хотел поговорить об особенностях работы с миди-дублевыми папками, ну а точнее, с выбором MIDI-дублей в Logic Pro 10. А, у меня здесь уже записано партии синтезатора в несколько дублей, где я играл чуть разные партии, это видно здесь по меди информации. И я хотел бы здесь просто рассказать, какие особенности есть вообще с, при работе вот с такими дублями меди партий. Дело в том, что если вы уже пользовались, например, работой с аудио дублями, то есть аудио папка, то здесь вы знаете, что здесь легко можно как-то выбирать отдельные элементы слушать и потом собирать уже получившуюся вот эту компиляцию а, в виде какого-то единого единого файла. А, <coughs> Если мы работаем с MIDI, у нас, к сожалению, такой функции нет. Хотя я лично дум, думаю, что а, разработчики в ближайших обновлениях все-таки это учтут и тоже дадут возможность использования вот этого Quick Swipe Comping. А, инструмента так же как здесь в аудио но тем не менее пока работаем с тем что есть и а, здесь мы можем либо выбрать целиковый дубль а, либо у нас есть возможность вывести все вот эти дубли как отдельные а, меди регионы независимые то есть сейчас мы здесь с ними работать нормально не сможем то есть все что мы можем это просто выбрать какой-то конкретный дубль а, и его просто оставить а, либо мы можем что сделать мы можем сделать unpack к примеру то new uh, tracks, то есть uh, что у нас будет в таком случае, то есть в таком случае у нас uh, все наши вот эти вот регионы медин uh, все дубли точнее у нас будут просто uh, созданы копии этого трека и туда просто размещены разные дубли но проблема такого подхода что у нас просто например могут быть какие-то очень ресурсоемкие синтезаторы по сути у вас будет 4 синтезатора загружено, но ну, в данном случае 4 для того чтобы просто разместить эти четыре дубля это бывает не всегда удобно вот но просто есть такая возможность иметь ввиду если мы просто выберем обычный unpack, то есть он разархивирует все эти четыре дубля как разные независимые меди регионы вот об этом я хотел поподробнее поговорить потому что очень у многих возникает вопрос с режимом вообще работы трека вот в таком при таком выборе Итак, я нажимаю и вот у меня казалось создалось тоже 4 дорожки как кажется да то есть то о чем я говорил и вот есть разные миди регионы то есть мы можем их либо одновременно все размиутировать, либо, например, какие-то заметировать можем здесь их э, нарезать, то есть какие-то части взять из этого, какие-то из этого. Ну, то есть обычная работа идет э, как в дублевой папке, только вот в таком более ручном э, режиме. Но проблема возникает в том, когда э, пользователи пытаются э, с этими треками работать. Дело в том, что что их смущает, почему так происходит, то есть почему, когда мы при я убираю у одного дубля, она убирается у всех остальных, почему панорама также себя ведет и почему все плагины себя также ведут, то есть, здесь, если я поставлю например сюда эквалайзер, то он сразу будет здесь и здесь. И здесь и многих это сбивает с толку не понимает как что это что сделать чтобы этого не было но дело в том что на самом деле это все и есть один трек то есть это особенность лоджика которая еще тянется по каких-то очень ранних версий если я не ошибаюсь в общем дело в том что вот этот 13 14 15 трек это по сути скажем так интерпретация вот этого основного трека просто для того чтобы было куда положить чисто физически вот эти оставшиеся регионы то есть которые остальные наши дубли то есть что это значит есть мы откроем вот здесь закладку трек напомню что это та самая закладка которая содержит основную информацию о выбранном вот здесь треке. и мы увидим что канал вот этот channel здесь написано инструмент 3 и когда я выберу вот этот инструмент у меня также это инструмент 3 это тоже инструмент 3, это тоже инструмент 3. И вот здесь у меня есть отдельный инструмент, это уже инструмент 4. То есть это совершенно другой трек, и он, естественно, независимый. То есть, еще раз, для тех, кто не уловил мысль, дело в том, что это просто отображение еще одного, того же самого трек То есть, по сути, трек 1. Если мы откроем микшер, мы увидим, что трек на самом деле один То есть, вот он. И когда я здесь двигаю фейдер, у меня сразу вот здесь как бы 4. Четыре дорожки двигаются, изменяются. Но на самом деле это все одна и та же дорожка. А, то есть, если вы хотите создать четыре независимые дорожки, чтобы возможность иметь эти четыре дубля озвучивать одновременно а, разными, скажем так, синтезаторами, то для этого нужно было выбрать ту а, функцию, которая называется просто unpack to new tracks. А мы выбрали просто режим unpack и я вот именно о нем хотел сегодня поговорить, а, поэтому пускай вас это не смущает, то есть вы можете просто собрать здесь, как в дублирующей папке, вашу партию, вы можете что-то замютить обычным таким видом, то есть вы можете в шахматном порядке, например, что-то собрать свою партию, к примеру, и а, в таком виде ее оставить, либо, например, удалить все ненужное, то есть удалить какие-то а, ненужные части регионов, все разместить на одном треке и избавиться просто от вот этих вот отображений треков, то есть я их удаляю, но при этом сам трек у меня остался на, на месте, то есть все, все играет дубли, то есть это такой временный временный вариант для просто работы с меди регионами с миди дублями, то есть когда вы их разместили, то есть этот вариант Кажется немножко громоздким, таким неудобным и избивающим с толку. Но, с другой стороны, он помогает сделать так, что у вас не будет э, перегруза э, в проекте. То есть, если у вас уже очень много используется каких-то синтезаторов, инструментов, то создание дополнительных трех синтезаторов, таких же, для просто других дублей, чтобы их послушать, ну, это, сами понимаете, не очень, э, ну, скажем так, Имеет смысл, это слишком, э, слишком шикарно, скажем так, для дублей занимать такое большое количество производительности процессора. Вот, поэтому имейте это в виду, не пугайтесь, что у вас вот такая вот ситуация. Сейчас я все отменю. А что у вас вот эти четыре трека казалось бы как бы залинкованы и никак не получается их разлинковать а вы уже знаете что это по сути один и тот же трек просто его скажем так как отражение в зеркале четыре штуки просто для того чтобы мы физически могли разместить наши дубли по э, вот этим разным отражениям, чтобы просто удобно было чисто физически с ними работать, то есть с ними как-то оперировать здесь, что-то двигать, что-то переставлять. То есть это сделано только для этого, не для того, чтобы там что-то усложнить или какую-то скрытую функцию э, показать. Вот, ну, думаю, что здесь все понятно. Попробуйте это на практике, и тоже, в принципе, бывает достаточно удобно. Так как, как я уже обозначил, у нас пока что разработчики нам не дали возможности работать. С меди дублями, также гибко, как и с аудио дублями с помощью Quick Swipe-Comping. Ну что, на сегодня это все в этом видео. Увидимся с вами в следующих видеоуроках. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!